Сегодня знаменательная дата, и ее нет со мной уже два года, но я до сих пор не могу забыть ее. Правильно говорят, что смерть забирает самых лучших, но лишь одна вещь помогает мне, когда я вспоминаю о ней. Ты мне его подарила, чтобы я помнила тебе, когда ты не рядом, но ты не говорила мне, что пропадешь из моей жизни навсегда. Давай, смотри, это ты, наверное, зимой! Ха-ха-ха, Я не могу! Я не могу! Я не что? Я не могу! головой думаешь, что ли? О, а это что? Пойдём, Я не могу! Чё, не могу! Я не могу! Я не могу! Я очень жаль. Ну гадай, государь. Опа, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, боец? После того случая прошло два месяца. Я не знал, что мне делать. Эти трое забрали то, что мне дорого. То, за что я готов на все. Я искал их, но это оказалось не так просто. Я тренировался и искал. Тренировался и искал. Мои тренировки проходили легко. Каждый день меня подпитывал гнев. Каждый удар, каждый спаринг делали меня сильнее. Район, в котором все произошло, я уже знал наизусть. Каждый день я ходил там так могло продолжаться вечно, но ну, я их нашел. Я такая девочка, едем в метро и вообще, Молодцы, я же, да, я и я делал, просто, да. просто, и... я, и... я так... <плотлив"> Узнал? Хорошо подумайте, прежде чем кому-то делать больно.